Выплаты выигрышей за 5 минут и 880 рублей за регистрацию в подарок. Орка-88. Пиратское казино номер один. Перестань, прошу. дядя Джейкоб. Я знаю, что мы давно не общались, но тут твой отец. Он пропал. Перезвони мне. Я тебя люблю. Пока. Синериод Филмс представляет Десять первый. Что-нибудь еще? Нет. Э, а ты... Ты с твоей гентерберийской не так ли? Да, точно. Городок маленький. Рада знакомству, Ларри. Уж ну, я как раз лишаю. Поди. <свят> ты что здесь делаешь? Я тебя лет десять не видел. Долго очень, да? Да. Неприятно приятно really тебя снова видеть, Райли. Right? Тебе you чем помочь? Да, эта хрень не работает. Надо просто подождать. А если не поможет, подни не это. А ты все еще рукастый. Так чего ты вернулся? Сама не знаю, что-то вот случилось, и я приехала разобраться. Ну, будет здорово, если мы словимся, пока ты здесь. Ну, может, за ужином завтра? Как тебе? Да, звучит здорово. Хорошо, я думаю, все. Да. Значит, завтра в 7? Жду не дождусь. Привет, дорогая. Обними-ка дядьку. Я так по тебе скучала. Как поездка. Утомительно. Это да. Три дня ехала. Я рад, что ты вернулась. Я, я тоже. тоже. Жаль, обстоятельства не, не очень. очень. Давай пока немного отвлечемся. Разберем покупки, а? Ну, давай. Надеюсь, ты не против, что я к нам на ужин Эрика пригласила. А? Я его много лет не видел. И я. Мы не говорила много лет. Когда отец отправил меня в школу интернат, мы типа с ним разошлись. Я не хотела возвращаться, потому что сильно злилась на отца, но теперь, когда он пропал, злиться на него сложно. Я тебе так скажу. Это решение ему тяжко далось. Я видела винтушку все еще на месте? Разумеется, да. Ой, отец обожает эту штуку. Я помню ее так отчетливо. Мой отец принесся, ее, когда я еще маленькой была. Он нашел ее, когда в цирке работал. Мне она была дороже, чем ему. Я могла смотреть на нее часами, на то, как она крутится на ветру. К небеса не потемнели, тучи сгустились, и она замерла. Мне дыхание перехватывало, и я бежала домой. Я испугалась тогда. Поэтому, вернувшись сюда, увидев, что она все еще там, была удивлена. Это вертушка, поставлена там отцом. Я все еще Я чувствую делаю. ее ауру. А как с фермой дела? Да фермы как таковой и нет. Урожай погиб. Немного скота осталось, но толку. Прошлая зима нас добила. Мы опустили вам амбар пару старых друзей твоего отца по цирку. И даже пришлось писателю комнату сдать. Тяжко было. Привет. Привет. Рада, что приехал. Заходи. Надеюсь, аппетит приплатил. Итак, чем ты нынче занимаешься? Особо ничем. Я в таверне барменом работаю. Да. И как тебе? Да, расходы хватает, но я мечтал в авиацию пойти. так что коплю, чтобы пойти в летную, школу И что, с такими лохмами в пилота берут? Шучу. И во сколько тебе это станет? Ну, это не дешево, но думаю, как накоплю. коплю, Я ведь как бы с детства мечтал о том, чтобы стать пилотом. Мне кажется, если я не буду преследовать эту мечту, то никогда не буду жизнью доволен. Вот. А как Лос-Анджелес? Говный, все тебя вечно оценивают. Это Давил. Но вернувшись сюда, я просто чувствую, как дома хорошо. У меня есть идея, как часть подавленности снять. Я бы с радостью выпил. Навыки покажешь? Навыки. Я просто пиво наливаю. У нас там холодильники пива есть. Может, принесешь нам? Спасибо. Это прямо возле бюфета, где покрепче вещи стоят, там раньше тырили. Да, может, ты там прихватишь с чего? Бутылочку. There. Вот это дело. Hey, Привет, guys. ребята. Yeah. Здрасте. Вижу жизнь, и, идет, и тут Райли, верно? Я Джонатан, писатель. А ты, видимо, Америк, бармен. Надо с собой не познакомиться. Я стараюсь не отвлекаться от писанины, но мне виски выпей приспичило. А я из тех писателей, которые работают на спирту. Круто. Думаю, в моей комнате она будет смотреться лучше. Не буду вам досаждать. Приятной ночи, ребята. И вам. Итак, скажи мне, Минскина звезда. Каково это вернуться назад? Эрик, перестань. Я не Кинозвезда. звезда. Ну тут все другим стало. Это точно. Но я здесь всего день. Надо привыкнуть к этому. Наверное. А где твой отец? Все еще с цирком катается. Помнишь, я говорила, кое-что случилось, и я сюда приехала. Мой отец пропал. Уже неделю как? Серьезно? Да. Если я могу чем-то помочь. Я привыкла считать, что ненавижу отца за то, что он меня в 15 лет отослал. Но. Сейчас я вспоминаю только, really как здорово с ним было в детстве. И в конце концов, он же мой отец, и я все еще сильно его люблю. Ты помнишь, как мы гулять убегали, когда отец спал? Как я могу забыть? И как он всегда узнавал и кричал на меня. И затем мы просто начинали хохотать. И он говорил, что в этом возрасте они с мамой были такими же. После ее смерти он стал совсем другим. Ты думаешь, мы его найдем? да, да. Мы его найдем. И как твое самочувствие? ты like меня автобус сбил. А что за здоровяк на улице? Ты проебанная? У нас цирка Царайри, Итана. Так и остальные ребята из Амбара. А еще есть? И шестеро. Они отрабатывали номера. И Тен хотел вернуться в дело. Затем лучше не померли. Амбар стоял пустой, так что я разрешил им поселиться. Я их раньше не видел. А они любят уединение. Ладно, вы не видели, куда Райли делась? Она на крыльце с писателем. Спасибо. Ты про ту штуку? Красивая. Да, но у меня башка болит. Гребаный вискари. <реш> Чё как, ребята? Доброго дня. Как поспался? Мне приснется странный сон. Но это well, все списываешь. Эй, Райли, можешь подойти? <решит> Мне нужно пообщаться с детективом, работающим с делом твоего отца. После завтрака я приеду в участок. Можно с тобой? Вообще, я думал, ты подумать поможешь, пока меня нет. Но я правда хочу поехать. Не волнуйся, Райли. Всему свое время. Сейчас я, ты нужна дома. я перед отъездом тебе список дам. Ладно. Без проблем, дядя Джейкоб. За это кто? Они из ЦИПК. К сожалению, очень скрытные. Постоянно увеливают от интервью, которое пока не удалось взять. Но вскоре я смогу. Зачем? Я пишу книгу на про странствующие цирки. И, you, и вот честно, тут есть сон. Я ради книги много где бывал, но в этом городке есть все, что нужно для хита. В конце концов, нет ничего лучше цирка с нечистым прошлым. Мне кажется, вы вчера слегка перебрали. Здесь ничего нечистого нет. А если я скажу, что твой сон не случайен? Хочешь глянуть на мои исследования? Вообще мне надо на работу. В другой раз. Я буду здесь. Эй, ребята, мне на работу пора. Рад был с вами повидаться, Джейкоб. Просто позвони, скажи, что задержишься. Попробую. Здесь в сети нет. Здесь есть обычный телефон. Ясно. Ну мне пора. Но ну, надеюсь, что мы все повторим. Вечером? Ага. Ну после работы. Хорошо. До вечера. Стоит посмотреть, что я нарыл. Это место золотой ожила. Стоит всего потраченного времени. В порядке? Райли. Да, yeah, yeah, yeah. все норм. Он пообщался с детективом. Хорошо. Детектив хочет сегодня к нам заехать. Ему кажется, он что-то нашел. Надеюсь, что-то стоящее. Хоть well, что-то. Добрый вечер. Вы, видимо, детектив Дэмьен. Нашли машину Итана в 15 милях отсюда. Возле грунтовки, глубоко в кустах. Отцовская машина. Верно. Но никаких следов угонов, Зума, ничего такого. А вы обыскали окрестности? Да. Но я, я слышал, твой отец был крутым мужиком. Я уверен, с ним sure все в порядке. Okay. А почему он тогда еще не вернулся? Мы все еще пытаемся в этом разобраться. Я лично туда съезжу. Я смотрю все вокруг. А мы можем чем-нибудь вам помочь? Сейчас просто сидите и ждите. Думаешь, это... Наверное, Эрик. Чё нахер за Эрик? Мой друг. Ага. Привет. Привет. О, а у вас гости? Я могу позже зайти. Все нормально, Эрик. Проходи, садись. Это не может быть связано с церковью. Это не одна из твоих книжек. Я бы на два месте сидел, прикусив язык. Я не know, хотел задеть. Hey, Это вас не касается. The Прошу прощения. Эрик, может, пойдем ко мне? Не будем им мешать? Я бы посидел с Райли. Да, все нормально. Я тебя позову, как закончим. Книга Был в Вавилоне царь в 1600 году до н.э. известный наиболее ужасными преступлениями против человечества. Никогда о нем не слышал. Он один из печально известных царей того периода. Известен тем, что совершал жертвоприношение перед толпами подданных. Как ужасно. Да, но все обставлялось причудливо, и люди думали, что это представление. Но на самом деле все было куда страшнее. Поэтому мольбы тех, кого приносили в жертву, никто не услышал. Бесец, конечно. Так вы мне хотели что-то показать? Да, конечно. Это а твой сон. О чем он был? Я не знаю. Я точно не помню, что видел. А как ты себя чувствовал? Ну, вроде как напуганно, ясно? Я выяснил, выясни, что, возможно, церк Итана мог быть связан с оккультизмом. И, возможно, кто-то кто мог призвать нечто нечистое на эту ферму. О а чем вы вообще? Мне здесь снятся похожие сны, и с каждым днем они страшнее. я здесь днем нашел книги и знаки, указывающие на возможность того, что исчезновение Итана может быть связано с оккультизмом. Да херня! Взгляни на историю этого города. Ты не поверишь, что тут происходило. Я было поклонничество, пытки, жертвоприношения? Здесь? В этом городе? Я здесь всю жизнь живую и сроду о таком не слышал. Вы, небось, ужастика перечитали? Поверь, просто копни чудом. Для такого городка это место просто переполнено порчей и таинственными убийствами. И среди этих убийств было убийство матери Райли. Это я помню. Ее нашли с отрезанной головой, да? Да. И они так и не нашли того, кто это сделал. А теперь пропал ее отец. дай ко мне вон ту книгу. Посмотри, в 1945 году в городе был организован странствующий цирк. Он разбил шатер и стоял тут 20 лет, пока не случился большой пожар, в котором сгорели сотни людей. Цирк не открывался целых 30 лет. А потом его купил отец Райли Итен, и начал восстанавливать. Затем он начал разъезжать с цирком по всему Северо-Востоку. Но вы же не думаете, что это все связано с пропажей Тона? Точно не скажу. Эй, чего не позвала, раз закончили? Мне показалось, тебе там интересно, так что я решила не мешать. Ты как вообще держишься? Если честно, не особо. Я рада, что ты здесь. Я рад, что ты здесь. Столько времени прошло, я правда по тебе соскучился. Мне жаль, что все вот так вышло. Ты не виновата. И плюс, зато мы вместе. Ты вместе? Да, я здесь, ты тут же. Like, if... Ты в этот раз so такой реалистичный. Ты все еще сомневаешься? А вы об этом еще с кем-нибудь обсуждали? Пока еще нет, wall. но ты пока не разбалтывай. Я не хочу, чтобы это слышали от тебя. Да, конечно, без проблем. No Слушайте, я скажу про а то to... в голове муть. Такой. С виду такой странный. Ну, он сыркач. Они все странные. Когда я маленькая была, он с отцом работал. Он не разговаривает, он просто... И тебе это не кажется странным? Да, как и клоуны, и тёлки бородатые. Но, серьезно в этом месте сейчас что-то странное. Знаешь, что? что точно странное? Что? То, что ты не завтракалась. Пойдем покушаем. Я сейчас приду. Ладно, только давай пошистре. <звучит> Вы дни напролет в полите. Может помочь? день. Сны усугубляются. Я заметил оккультные знаки в каждом из них. Все происходит в амбаре. Во всех вертушка. тут еще один человек бывает, который, возможно, видеть те же сны. Пойдемте позавтракаем вместе. Сейчас. Доброе утро, Джонатан. Доброе. Как книга поживает? Просто отлично. Материал просто замечательный. Так, как именно будет выглядеть цирк в книге? Ну, как бы мрачнее обычного. Интересно. Я Эрику уже говорил, в былые времена цирк был проклят. И эти ребята начали заниматься странными, очень дикими злодеяниями. Согласно некоторым исследованиям, речь вообще о целом городе. Я не уверен, что мне нравится то, что ты делаешь в моем доме, Джонатан. Мы на такое не договорились. Мне не интересно твоя сатанинская херня. А да зачем все так обставлять? Ты знал, что я просто книгу пишу. Ты, кажется, не понимаешь. Такому говну в моем доме просто нет места. И я был бы благодарен, если бы ты перестал пытаться подгонять свои теории под нас. Грёбаные Писаки. Jacob Get Мы же вроде не хотели болтать. Не знаю. Я просто увлекся. А почему ты так к этому легко отнесся? Ведь, возможно, в этом ключ к пропаже Эйтэна. Думаете, Джейкоб что-то об этом знает? Я точно не скажу. Джонатан. Черт, что случилось? Я ее такой нашел. На пол не ванну вызови Сейчас. Я кое-что проверю, затем приду в дом. Джонатан, отойди, отойди. Move. Все хорошо. все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Мне в ванной кое-что померечилось. В смысле? Я там видел изуродованный труп. Тело, лицо, все сгнило. Я едва понял, что это. Это же полный бред. Ведь раньше мне подобное мерещилось только в амбаре. В амбаре? Я в знак тоже был в амбаре. Но это вовсе не значит, что тут какая-то злодичь творится. Что еще тебе нужно? Думаю, ответы можно получить, лишь сходи в этот амбар. Ты шутишь? Ты же не настолько дурной. Если Джейкоб узнает, досрать мне дурной или нет. Это все до жопы странно. Посмотрим, что тут. Что за херь? И что ты это в амбаре просто глянуть решил. Ты сломал замок за полсотки. Совсем рехнулся. Простите, просто нам с Джонатаном снятся странные сны. И за рейли я, наверное, перенервничал. Поэтому решил проверить. Перенервничал? Это ж сраные сны. Вот мне вчера приснились лыжи. Ты видишь, чтобы я в собирался? У нас тут причины для волнений посерьезнее снов. Например, Райли. Вы правы, Прошу прощения. Да уж, конечно. Иди проведай Райли и постарайся по пути ни хера не сломать. Больше такое не повторится. вы собираетесь делать? Ясно. Я сейчас буду. Только кое с чем разберусь. на месте эту девушку ее зовут Виктория ты ее раньше не видела Расскажите мне everything. все, что вы знаете. Я, я уже все рассказал. Я в гребаном амбаре нашел нарисованный кровью оккультный знак. Ты уверен, sure что это кровь? Так да, sure капец как, cool. как уверен. Помни, что я говорил. Тут что-то сокрыто. Я приподнимаю покров. Ребята, что-то не так? Слушай, как нам быть Райли? Right? Right? Да, ей вроде стало получше. Ей, может, нужно врачу. Но по мне все нормально. Вы бы That's лучше поспали. детектив. Да, знаю, поздно, но подъедьте к нам сейчас. Не знаю, связано ли это с делом Этана, но мне кажется, в амбаре вот-вот случится нечто ужасное. Ладно, пока. Вы точно видели, как в этот амбар тело занесли? У тебя точно sure? воображение не разыгралось? Гребаный писатель! Ты с этим пацаном? Что-то воду мутить. Я уверен. Я знаю, что видел. Большой мужик занес I'm девушку в амбар. <laughs> <laughs> <laughs> вы не обдолбались? Детектив, я не наркоман. Я знал, что я видел. Так вы будете нахер работать? Оно не хамит. И раз вы меня сюда вытащили, что если мы все втроем сходим в этот амбар и посмотрим? Думаешь, оно того стоит? Нам совершенно не о чем волноваться. Я не знаю, что ты именно там видел, но я уверен, это все просто недоразумение. Какое недоразумение? Тело вам барза не зрит. А где циркачейс? Oh, Наверное, вон там. There. Ты предупреждал. «Комната страха». Ой, Райли. Тебе этот срок не сойдет. Мы должны сохранять верность. А -а -а! Прошу, не надо. По-другому никак. Райли, проснись. Нет. Нет. Райли, проснись. Нет. Давай, Райли, проснись. Нет. Черт, побери. Нам нужно валить отсюда. Давай вещи твои заберем и просто уедем. Ну, давай. Нет. Я уже не знаю, что делать. Я понимаю. Но мы можем разобраться в этом не здесь. Поверю, как там Джонатан. Жди здесь. Может, я слышал, он из дома вышел. Из дома? Может, он решил порасследовать. Я избавного занятия. Иди поспи. Вы правы. Извините. написать. Зачем? Зачем вы это делаете? Что? Что? Что это? Что это? Мне Я нужно найти дядю Джейкоба. Ну давай по быстрому Я видел снаружи машину Демнина. А что он тут делает? Не знаю. Я без понятия, что здесь творится. Но нам лучше свалить. Мы. Участок сходишь? Давай полететь сюда. Что это? Почти во всем разобрался. Верно. Я подумал, может ты хочешь перед смертью правду узнать. Видишь, я не такой уж плохой. Эй, Эрик, глянь. Что там? Я не знаю. Вы какие? Райли, как делишки. Может, скажешь, что за херня здесь творится? Вообще-то не хочу говорить, но ничего. Ничего тут не творится. У нас в комнате циркач дохлая. Он пытался ее убить. И мы видели, как ты девкую мертвую, мертвую из багажника достал. Я без понятия, о чем ты. Вот реально. Где Джонатан и Джейкоб? Джейкоб, скорее всего, на улице, а Джонатан у себя в темноте. Мы только что из этой сраной комнаты. Что происходит? Рани. Тебе никто не говорил, что ты копия своей мамаши. Демин, вы меня пугаете. Ну. Скоро ты все поймешь. О чем ты говоришь? Нет! Нет!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 Давай, заходи, сучонка. Я так и знаю. Жертвоприношение. Твоя мать. Вертушка. Да. Все это вертушка проводник. Это все в крови. Джонатан. Нет, Джонатан. О чем вы? Shit. выплаты выигрышей за 5 минут и 880 рублей за регистрацию в подарок Орка восемьдесят восемь. Пиратское казино номер один. Они, они нас пытают. Ты видел девушку? Ты девушку не видел? Твоя мать была куда послушнее. Помогите! Кто-нибудь спасите! Помогите! А ну, пасть завали! Отвали! Джейк, хватит! Дядя Джейк, зачем? Я знаю, ты не понимаешь, но я просто обязан. Где нахер эли? Что с ними делать? Дальше я сам. А ну нахер очнись! Прекрати! Заткнись, сучонка! Не весело терзать бесчувственное тело. что это разбудит спящую красавицу. Черт! Боже! Черт! Знаешь, я думал, ты покрепче. Ты мне мерз. От тебя воняет страхом. Я устал от сраных эггар. У меня там все готово. Тогда дальше ты. Пацаны, ты бойки. Жаль, все без толку. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Ощущай. Эрик, я освободи меня! Слушай, Райли, просто успокойся, ладно? Yeah. <laughs> Скорее, мать твоя. давай. Отпусти, я никому не расскажу. Ты до сих пор не врубаешься? Остальные. Мертвые. Понятно. Тогда приступим. Что вам от меня нужно? Ты еще не поняла? Здравствуй, Райли. Приятно тебя видеть спустя столько лет. Надо же, ты прямо копия своей матери. Но ты же пропал. Но был все время здесь, дергая за ниточки своих кукол. О а чем ты? Я ждал. С момента твоего возвращения. Твоя жизнь должна быть отдана надо все так воспринимать. Я ее любил. Так же, как люблю тебя. И она исполнила свое предназначение. И ты исполнишь. Ради чего? Зачем Why ты это делаешь? Хозяин требует жертв. Сердце моей любимой. И кровь крови моей. Прошу, отпусти меня. Прошу. Боюсь, я не могу. Раньше у меня не хватало сил. Потому я тебя и отослал. Но сейчас нет. Пожалуйста. Ты помнишь эту вертушку? Конечно. Это проводник нашей темной сущности. И только через него мы можем понять нашего хозяина. Великого Бафомета. Папа, прошу тебя. Дай мне клинок. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет, прошу, не надо! Сенсис Эдорно, Олвесет, Амбра Сумас. Гандон. Ты все равно подохнешь, Пацан. Асербас, Атер, Доминос Антифек, Сирас Антифек, Ты слегка опоздал Скоро ты будешь с матерью Пацаны, ты крепкий, но боюсь его промысел выше твоего жалкого существования.